Эй, всем привет! Ну что, сегодня у нас толкач, короче, продолжаем идти, мы были по нашей миссии, нужно добраться до того монолитовца, который сидит там, живая легенда, чемпион монолита. Ну и собственно говоря, попытаться его устранить с нашей гаусти, которую мы получили специально для этих целей. Так, а туда ли я сейчас иду? не подсказывают, что я назад возвращаюсь, или нет? А, нет, смотри, вот сюда. Все правильно. Давай я еще быстренько перекушу. Чтобы этот индикатор убрать. Давай вот это. Все, давай. Выбежали, вышли. Пошли, короче, надирать монолитовцам задницу. Потому что наши комрады не отъехали при этом. А еще, а еще, а еще. Нужно не забывать делать звук потише, потому что в прошлой серии, когда я записывал, мне YouTube врубил. Короче, претензию на авторские права. Поэтому давайте поосторожнее будем с этим. Так. Ну что самое интересное, я ее загасил. Не ждал я такой поставок что сейчас на меня химера выскочит тут. Ну, в принципе, магазина ей хватило. Прям в лицо. Давай еще одна попытка. Химера. Ох ты ж. Ну, братва, справилась. Надо с Химерой, наверное, посвязать ее. Так. И нам, по идее, вот туда прямо, да? Ну, по идее, да. Остальных монолитов так, надо, наверное, так отстреливать. Что это? Возьму. Чё выйдет? Патроны есть патроны. Так, я думал, конечно, монолит будет на, на, этом, на каждом углу. Это чё там? Это просто кусты. Вернее даже не куста, это даже забор. Потому что какой-то чувак стоит. Плохие патроны, но... Это либо там его труп лежит уже. Либо что. Это просто кусок земли. Короче, пацаны, прикрывайте мне справа. Дворец культуры. Так, карта. Ну, он, короче, вот где-то вот в этом дворце культуры и обитает. Вы как идете? Они там уже по кому-то целят. Ебать. Выскочил. Третить, а, ну давай еще раз попытка. Я так и думал, что сейчас я тут добекупленный, сейчас как начнут блин со всех щелей по мне стрелять. Так, давай сразу музычку. Тише, делаю. Камрады, вы где блин ходите? Давай фонарик тогда тоже. Откуда вообще, блин? А вот смотри, еще слева живых. Как-то так вообще проник в это здание, что сразу по мне, я не знаю, у старика огонь не начали вести. Так, так, так, так. Звук. Непопомню сначала здание, обижать тут со всех сторон. Это явно был монолитовец. Ладно, до вас добрали уже, хорошо. Я не знаю, сколько их тут обитает сейчас. Ебать. Еще одна пушка, еще одного животного. Давай на второй этаж поднимемся, да? у меня на лестнице снизу, чтобы никто ко мне не зашел. Так, ну это ехал. Здесь ты не обойдешь меня. Сейф. Посмотреть, что у них. Ну-ка, Одного из наших замочили. Мы там, блядь, на лестнице стояли. Кто вам там? Подошли, кто ли? Мы там в три ствола не справились. Так, опять там музыка, блин. Давай, я тише делаю. га вы где? Ну-ка. Это вы с этим мухом, блядь, не справились. Вот и все. В чем проблема? Откуда идет? Господи, вы видите кто-нибудь в тушку этого мутанта? Так, вот там вот что-то кого-то слышно было. Блять, это Мадовитовец. Ёпта. Я смотрю, что-то там какой-то чувак со угом подумал, ну может свой подобрал. Типа, ну тут могут подбирать. Так, сейчас давай этот момент, короче, ты чтоб не прозевать ты Он явно снизу откуда то пришел. Вот почему я, короче, не люблю союзников в этой игре, потому что. С ними, блядь, нянчиться надо. Блять, у меня клин. Молоко. Ой, мама, мама. Ну смертей, короче, да, много будет в этой серии, походу монолитовцами это вам не с новичками и не с дамгами воевать. Эти бывают порой очень жирными. Блин. Блять, почему у меня? Так это наш? Ага. Что-то монолитовцы сначала так игнорируют. Так, давай, братан, давай, братан, своего спасать надо. Не, усп... Не успела своего спасти. Ну давай гаусской тогда. Давай, отойди. А, походу это ты был. Блять, патагонов нету. Давай. Прикрой. Музыка, музыка, музыка. убил снизу, блять, сверху. Вот этот их. Это, блять, жесть. Не люблю я с ними. Музыка, звук. Тише, пожалуйста. Пошу тебя очень сильно. Ну ты, блин что они разбегаются ну, скажите мне что они разбегаются сами воевать не умеете так другим не мешайте чё, давай этого быстро жмыха жмых Ты где <звук> спокойно главное спокойствие сохранить И музыку, блин, тише делать. Давай в голову ему, блин. Все, теперь того же маха быстро Ты, братан, блять, только не лезь. Все, покажи его, пока живем Это, блять, галфи, что ли кто там работает? этого отводите, пожалуйста. Давай сохранюсь. А -а -а -а. Неплохая у тебя винтовочка. На продажу. Какие-то револьверные патроны, 357 калибр. аптечки это вот все люблю. Давайте, отойдите. Не мешайте так все 259 лишь не мой калибр но но пойдет подсвечка у этого и артефакт артефакт фонит не знаю крутой детектор я не думаю что в этой игре детектор работает уже сколько проверяли не работает вовсе разрядить Разрядить. Ну, кстати, винтовочка интересно выглядит. <coughs> можно приближать, в принципе. А давай я оставлю. Ты какими патронами стреляешь? 72-51. Ну, чисто ради того, чтобы унифицировать, скажем так, калибр, можно и оставить. ВСС. Хочу ли я ВСС-вал? Либо ац 14 Наверное, хочу больше ац 14 а, Переместить. Все, давай совет. А, Сэмочки отсоединяю прицел. Луплю, короче, его носкар обратно. А, так, а носкар у меня патронов сколько? Ну, в любом случае, побольше, чем на м да? Так, ну, задание мы, в принципе, выполнили. Слушай, что дальше? В список заданий живая легенда, вели, великие планы. Ну, типа, по идее, выполнил. Ну, как оно тебе против этой валина? Было трудно, но я рад, что мы с ним закончили. Они больше не будут нам мешать. Заодно в этом стиле отродить за прицела э, и путника. Там, похоже, на нем какой-то артефакт. Бери себе, если хочешь, можешь считать наградой за помощь. Так, уверен, ну что ж, спасибо, как, как бы там ни было, по моим сховным подсчетам, мы перебили около половины всех монолитовцев. Расскажешь, что еще в центре зоны. Ответы, как и ты, для этого нам надо попасть на атомную станцию найти осколок исполнителя. Так, кости, что, штурмовать ЧС исполнителя желания, он что, реально существует, это же просто миф. Каждая легенда есть доля правды, исполнитель существует поверье, видел его собственными глазами. В прошлых рейдах мне уже удавалось проникнуть на ЧС, этот раз, даже фантом не смог нас остановить. Так что бу будет куда легче. Это просто безумие, рабочий план есть. Будем действовать по старинке. Так, Ты уже близок к ответам, если не все, так на большинство своих вопросов тебе следует уйти к... С нами на станции. Некоторые вещи лучше видеть воочию, чем пересказывать. Если нам удастся заполучить оскоролок монолита, я расскажу все, что ты хочешь узнать. Хорошо, я пойду с вами. <клес> Тщательно приготовьте, это реально защищается от всех тех, которых ты убивал. Вот тебе пережито и да, держи детектор на всякий случай, и никто не знает, что могло поменяться на ЧС. Но он в прошлом уже помог сломать дверь в центр управления монолитов. Детектор, на всякий случай, никто не знает, что могло поменяться на ЧС, но он в прошлом уже помог сломать дверь центра управления монолитом. Получен примет детектора. А что там детектор, какой я не помню, чтобы мы при помощи детектора как-то там взламывали двери. Где-то детектор. Что ты мне выдал там? Так. Так, ну это вот псишлем. А что за детектор? Где детектор? Я не вижу его. Я, возможно, слепой, конечно же. Типа, он будут добавлен, был получен. Вот контейнер. Пумазграви. Типа, что за детектор мне выдал? Ладно, давай пока костюмочку починю. 86%. Ну вот самое время его учинить. А, давай нашивку монолита я возьму вот так вот все подготовки тогда пойдем ну слушай это принципе готов я не знаю но мне конечно, по хорошему путь капу патроны я не знаю это вот честно что будет если я пойду сейчас обратно нас на базы наши эти Давай сейванусь. Потому что там что-то какая-то война идет. Вы где, братки? Чего вы этого монолита Современного мучаете понимаете Что он мог сейчас гранатой просто поддогавать И всем вам тут тирдык было бы Я не знаю ну Чисто на трофейных пушках что ли жить Ладно давай короче поговорю с этим Пойдем просто дальше на монолит В трилог. Расскажи о себе. Хм. Хм. Так, ну тут как ремонтник. Видели то? Ублюдка. Братан, а где ствол потерял? Я раз вижу монолитов, чтобы у него просто ствола не было бы. Что с тобой произошло? Пророк, монолит. Странный какой-то. Может, конечно, этого персонажа изначально, как бы, ствола нету. Кто по тебе работает? Оттуда, что ли? Так, давайте я забегу внутрь здания, посмотрю по карте. Так, штурм ЧС. Короче, все, идем на ЧС. На ЧС. Это нам вот туда. блять, откуда столько тут повалазило? <звы> Надеюсь, там наш сейчас не кончится. Ладно, у меня есть одна идея. Чисто перебежать сейчас на другую локацию. Да, нам через стадион тут... Я не знаю, я надеюсь, там нас пока не кончат, пока мы тут бежим. И смотрите, дохлый монолитный с валяется. Я знаю, кто его тут мог убить. Слушай, братан, у меня снайпер-то есть. Что ты это? Ну, можешь от меня, да? Самый умный. Что, блядь, там работает по мне? Кто там, блин, через кусты стреляет? Видите кого-нибудь? Я не вижу. Ау! Я, блин, еще такой стою тут. От собака Псина. А? Кто монолитовец или кто там? Топсина, -то конечно, подходит со сзади. Ну давай, Псина. На это россоховыжималку не будем вступать. О, смотрите, бежит. Я так и знал, блять. Вот слышал не. Так, я хочу другую пушку взять, потому что у меня уже патронов нету. Все, погнали, быстро. Ох, мама. 83. А 83, по-моему, 85 ремонтируется, да? давай быстренько костюмешь Ну вот так 90 так наши пока там еще живы все бежим тупо на прорыв Так, ну переход на ЧС прямо тут должен быть. Все. И даже, по идее, должны за нами. заспавниться. Фекс. Ну, смотрите, еще как и говорил. Ну что у меня больше всего патронов? Сколько у меня на эту баллыну патронов? Ну, слушай. Не сказать, что много. Давай быстренько инвентаризацию проведу. 9 на 39. Ну мало, блин. На М-ку, наверное, и то больше. Да? Ну, походу. Ну, давай М-ку тогда пока. Иду, блять, штурмовать. Как говорится. А тут уже сейчас опять, наверное, этих монолитов насыпет нам. Ладно, короче, пацаны, предлагаю такую тему. Что будем через уже в следующей серии? Ну а с вами был Зазепа. Лайк, подписка. Увидимся в следующих сериях. Всем пока!